Когда люди приходят в брачное агентство, они заполняют анкету. И там есть очень сложный пункт – ваши достоинства. И знаете, иногда э, я вижу такие достоинства, которые делают людей несчастными. Давайте я вам расскажу поподробнее о таких достоинствах. Возможно, у вас тоже есть они. Э, иногда мне люди говорят, что они терпеливые, понимающие умеющие прощать еще что-то мне очень нравится такое достоинство как терпеливый человек давайте рассмотрим механизм как это работает моя любимая система я мир если вы посмотрите видео я часто ее применяю я это все что есть я а мир это то что окружение меня да? вокруг меня И таким образом у меня есть достоинство, моя сильная сторона. Я терпеливый человек. Мир способствует развитию моей сильной стороны. Тогда он мне дает события, людей, ситуации, позволяющие развить мое качество. Я же терпеливый человек. И тогда мне дается все возможное, чтобы я терпела. И чем больше, тем лучше. Потому что мне нужно развивать это качество. А действительно нужно ли мне его развивать? Сначала мы терпим ботинки, которые нам жмут. Потом мы терпим человека, который ведет себя как-то не так, как мы хотим. Потом мы терпим... В общем-то, мы всю жизнь терпим. А зачем? Что мы хотим? От того, что мы сидим и терпим, поменяется человек, перестанут сжать ботинки или что произойдет? Та же история с понимающим человеком. Очень часто понимать нам нужно только проблемы. Потому что зачем нам понимать счастливого человека? Вроде как там все понятно. Что-то происходит, и тогда я вынужден понимать прощать, ну и тому подобного рода вещи. Соответственно, чтобы развить эту черту моего характера, это мое достоинство, мне нужны люди, ситуации, где мне нужно понимать. И сначала я, возможно, буду понимать пример в школе, потом я буду понимать, почему парень ушел с другой девушкой, потом я буду понимать измену, вы знаете, у нас в жизни всегда есть что понять. Потом я буду понимать, почему меня уволили, они а более достойную кандидатуру и тому подобного рода вещи. Напишите список своих достоинств и посмотрите, все ли эти достоинства вас продвигают. И есть еще вторая сторона медали данных достоинств. Для того, чтобы я развила терпение. Я же говорила, что это мой любимый пример. Да? А человеку нужно постоянно попадать в какие-то ситуации, быть каким-то таким человеком, которого мне придется терпеть. Вот это совсем неожиданный поворот. Нам же хочется спасать человека, и нам кажется, что наши достоинства помощи, помощника, понимающего человека, они только с нами же связаны. А вы никогда не думали о том, что для того, чтобы вы развили это достоинство, человеку нужно, другому человеку, иметь проблемы, чтобы вы смогли его понимать, чтобы вы смогли его потерпеть, чтобы вы смогли его спасти. И вот здесь мы упираемся в личную ответственность, когда для того, чтобы вы осуществили свои лучшие качества, для того, чтобы вы проявили свои достоинства, нужны люди, которые будут соответствовать вашим достоинствам. Подумайте, те качества, которые вы считаете своими достоинствами, Помогают этому миру или помогают людям иметь проблему? Есть достоинства в больших кавычках, делающие нас и людей вокруг нас несчастными. Я не видела людей, которые терпели, которые страдали, и при этом это кому-то принесло удовольствие. Может быть, я плохо смотрю на людей или в мир. Возможно, вы знаете такие примеры, когда другим от этого было хорошо. Внизу есть комментарии, напишите про это. Более того, я точно знаю, что у каждого человека есть реальные достоинства, которые позволяют продвигать не только его самого, но и других людей. Может быть стоит на них сделать упор?